Всем привет. привет, записываем кроссбар на наказание, пенка, ой, пены для бритья, пощечина, кроссбар будет с, с трех, трех точек. точек, одна точка, видно, не, не видно меня, да. вот, одна точка здесь, вторая вот тут, ну и другая мы вам пока за и третья за, за камерой, за штативом, по одной попытке, и... до победного, пока кто-то пос... последней из точки не попадет, мы играем, все, проигравший получает пеной. Ну а мы начинаем, паучок. Надо ну, бы камеру, в камеру да, нагреть. Че, я первый начну? Да? Первый начинаю. Ой. Давай, давай. Если попал сразу дальше, Да, правильно? сразу дальше. Едем больше по давай. Да, давай. Нихуя жми, блядь. Следующая точка. Да, чувак, камер двигать пока. Давай. <свист> Два из Это фас. Воспитанник, я знаю. Надо отыгрывать. если Я хорошо брондал. Два подряд. На пеночку-то играем. На бреде. Дает, дает шанс. Как известно, если тебе предоставляют шансы, нужно им воспользоваться. Я считаю так. Локал локал идет. Нельзя нельзя отпускать. Ну что, я попадаю сейчас и попадаюсь со следующим? Да. Игра заканчивается? Да. все. Как фильм? фильме. Я считаю, если у тебя стоит выбор перед тобой, словить пулю или выстрелить, я считаю, что нужно выстрелить. Лучше отсидеть, потому что потом ты выйдешь. Но из могилы ты уже не выйдешь. <служдающий> вот она. А -а -а! Ты что, он слишком быстро на упад пошел. Нет. Нет, шел хорошо, но он, видишь, не на выску пошел, а вниз. Рабоны давать не буду Либо сейчас, либо никогда Биточки подставь сюда Представили, брыл Может мне работы попробовать? Я хотел работы. Думаю, понты Это... А, да, понты туда не, не заводим Да лучше я работы пробил ударом Следующего может и не быть Приходим на Казань. Денечик проиграл, получает пеной. Ну, больно долго шло. Надо было со второй точки, быстрее попадать все было близко, но. Пенка. А, посильнее почерченный, маниочку, на. надо. Ну, да. да? Раз. Два. Три. Прям на глазу? <со effect> да У <со> меня <meio> еще педа осталось. Бля, прям глаз А не наверх Плетела Подписывайтесь на канал Она, Она, Она так стирается мерзко но... Ставьте лайки, пишите комментарии На какие наказания сыграть Подпишитесь на наши соцсети Там ссылочка будет в описании пишите Да, вы пишите на какие наказания у нас Пока что нет Идей новых. Снимаем на то, что придумали. Если вы нам подкинете идеи, мы соснимем. Мы как бы не бозные. Ну не прям по жести, какой-то там. Но в пределах разумного подкидывайте идеи, будем выполнять. Будем играть. Челленджи тоже идеи какие-то. Может челленджи какие-то предложить. И название канала. Есть ходить, придумать, чтобы вы назвали канал. А как, если мы его сразу назовем, канал ну, уже потом, потом не изменить... Разве можно изменять? Да, поэтому придумайте название канала. Всем пока!